Позитивный таксист снова взял китайский автомобиль на обзор таксиста Чек. На этот раз совсем новый Джилли Колрей, который дал ему очень много положительных эмоций. Но несмотря на это, он решил сдать его обратно. А по какой причине, ты узнаешь в конце ролика. На пути в таксопарк для того, чтобы сдать автомобиль, не смог проехать мимо площади трех вокзалов, чтобы показать место, в котором водители такси ежедневно получают штраф за неправильную посадку или высадку пассажиров. В общем, приятного просмотра. Джилли Куррей. Он мне столько подарил эмоций за последний час, пока я ехал домой из таксопарка, в котором я забрал этот автомобиль. Совсем новый. Даже чехлы еще на сиденьях. Пробег на одометре. 165 километров. Еще вот даже пленка. Ох. коврики. Набор автомобилиста. О, ключ! Сейчас покажу ключ. Он тоже в пленке. Я обратил внимание на то, что вот на коврике есть небольшой выступ. Пороги грязные, а это значит, что пассажиры при посадке или высадке из салона автомобиля будут задевать свои ноги. Ну-ка, вот так вот, да. О, ну как сесть-то? Ой, я не могу сейчас. Здесь вот тоже есть такой выступ. Если вот так же сесть. о все, я испачкался. Так, ну. Места здесь. Много. А еще можно откинуть переднее сиденье. Спинку переднего сиденья. Ну-ка, ну все, все. Я испачкался. Приглашаю всех водителей и курьеров стать частью самого лучшего парка для подключения к Яндекс-такси. Позитивный таксист. Я лично сам работаю через свой парк, и я не знаю лучшего парка, чем мой. Поддержка ответит в любое время дня и ночи. Если нужно сменить автомобиль, а я его меняю чуть ли не каждую неделю, то на это потребуется не более 5 минут. Если появится какой-то вопрос, то поддержка его незамедлительно решит. Если нужно вывести деньги, то также все очень просто. Скачивай удобное приложение «Позитивный таксист» с Google Play или App Gallery. А если у тебя iPhone, как у меня, то скачивай веб-версию. В общем, всех жду. А, и еще... Первая неделя, для всех первой недели, без комиссии парка. Доброе утро. 14 километров, 16 минут, 515 рублей. Оплата наличными. Аэропорт Внуково, 16 километров, 21 минута, 1020 рублей. Спасибо 24 балла. Выдающийся приоритет. Год, год выпуска автомобиля плюс 7. Бренджик машины плюс 5. Платина плюс 5. Рейтинг выше 4,95 плюс 4. Эксперт плюс 3. Работаю через свой парк позитивный таксист. Активность 96, рейтинг 4.96, уровень платина, тарифы, комфорт. Не понял, вы нарушили правила сервиса, очередь недоступна, а что я сделал? поднялся выше лимит, установленный таксопарк теперь вы снова будете получать заказы с плат наличными а что я сделал? я так и не понял 24 километра 30 минут 846 рублей. Пропустил 3 заказа подряд. Короткие заказы. О! А -а -а -а -а. Ну нечего делать на этой улице сейчас. Кстати, вот пока заказ отменяется, можно зайти в посмотреть, куда нужно ехать для тех, кто плохо знает город. То есть на это есть еще время. Вот еще пропустил. И еще. Здравствуйте. заказ без коэффициента заказ хороший но О! хочется с коэффициентом хоть и будет и на минут 5 зато кф 1.40 куда лучше чем ехать минут 30 ну же давай давай давай эй, эй, эй! солнцево к 1.65 снова э, до метро солнцево но я сейчас то нахожусь возле э, метро <laughs> ну почти ну, ладно съезжу туда обратно О. А, ко мне. С чемоданом. F1.24, 22 километра, 45 минут, 1222 рубля. Приехал на минут 20 раньше. За счет выделенной полосы, знания города и хорошего управления автомобилем. О, убрали шлагбаум. В Москве в последнее время очень много где убрали шлагбаум По всей видимости они стояли незаконно 12 километров, 25 минут, 635 рублей 4570 рублей, все Можно включить кнопку «Домой» уже про это говорил что стоит троицк я живу в московском а это для того чтобы у меня было больше получить шансов заказ ой а что это такое чтобы быстрее получить заказ в режиме домой по делам включите тариф эконом Хо -хо -хо. ага сейчас раньше у меня стоял в апрелевку но очень часто заказы падали в одинцово и я вот последнее время ставлю в троицк 16 километров, 27 минут, 700 рублей. До этого пропустил заказ минус 6. Потому что не в мою сторону. А, еще тоже вот пропустил минус 6. Вот, вот как вообще работает без точки Б, а? После того, как у прямых партнеров ИПСМЗ SMZ пропал покупка смены, у меня теперь промокодов нет, потому что водитель самозанятым мне становится. Я вторую половину, вторую половину недели работаю утром и вечером, потому что в это время удается заработать больше, чем если я выхожу утром и работаю до вечера. Так, сколько я проехал? А, на линии 5 часов 41 минута. Проехал 188 километров. Средний расход 8.5. Должен быть дистанционный запуск двигателя с брелка. Не знаю, уже как, как, как только не пробовал. О! Это, по всей видимости, когда потерял автомобиль на парковке, можно вот так его найти. Какая же сегодня солнечная погода? И все, испортил этот ветер. Так что, если меня будет плохо слышно, прошу заранее прощения. Переднеприводный компактный кроссовер Gilly Cool Ray 2023 года выпуска. В России доступен в четырех комплектациях. Comfort, Luxury, флагшип и флагшик спорт. Данный автомобиль в минимальной комплектации. О, под ковриком пленка. О, как же здесь грязно! Походу делай вот без коврика гнали на автовозе из Питера в Москву. Под капотом, ого, который на палке. Трехцилиндровый мотор мощностью 150 лошадиных сил. Частичная пластиковая защита с этой стороны тоже. О, а мывайка? Ага. Ху -ху. Интересно, есть ли в этом автомобиле датчик уровня жидкости омывателя Шумоизоляция Кстати, коробка передач роботизированная, 7-ступенчатая, с данным сцеплением мокрого типа Боковые зеркала с электрорегулировкой, подогревом, повторителем и ручным складыванием галогеновые фары ближнего и дальнего света а вот ходовые огни светодиодные я считаю что могли обойтись без номерной рамки для госномера и его установить вот без нее так было бы лучше колеса 215 60 17 на красивом диске кстати очень хорошие тормоза накладки из псевдокарбона смотрятся дерзко Четыре выхлопные трубы. Ого! Какую шмель. Гоу-гоу! Гоу-гоу! Четыре выхлопные трубы это не насадки, это реально трубы. Диффузор под псевдокарбон, туманка. Все э, задние фонари светодиодные. Спойлер. Дрявый. задняя полка на веревках, свет по обе стороны сетки, уй-уй-уй, где сюда, органайзер такой прям, я бы сказал, классный, докатка, интересно, а что там снизу какой-то он, ну как бы шумоизоляция. О, кстати, надо сильнее хлопать, а то так не закроется. О. А, ну и камера заднего вида. Стильная ручка для открывания двери. Все четыре стеклоподъемника в автоматическом режиме. Защиты от защемления. Сиденье водителя с механической регулировкой в шести направлениях. Тканевый салон, боковая поддержка. Сиденье неудобное, а потому что я сижу вот так вот. То есть мои ноги подвисают, не хватает наклона подушки. И сама подушка короткая. Ноги вот в этих местах подвисают и затекают. Тоже вот ногу не могу вытянуть вперед. Кожаный подлокотник. Вместимость так себе К сожалению, без вылета Из-за этого я не могу положить руку На ручку коробка передач Так, чтобы локоть не сползал Вот он И то же самое, если я кладу руку на руль То локоть сползает С другой стороны Рука на подлокотнике Дотягивается до руля Но локоть находится на ребре И вследствие чего Болит Место для телефона Но если он будет чуть больше, то уже не поместится Два подстаканника Кстати, хорошее такое место для парковочного билета Бывает такое, что его приходится искать Также парковочный билет можно положить под козырек В крышку макияжного зеркала которая без подсветки Сидение пассажира с механической регулировкой в четырех направлениях На табличке в зерном проеме указано, что автомобиль из Белоруссии. Завод Белджи. РБ. И, по всей видимости, вот из-за этого в потолке дырка. Здесь должна быть кнопка ГЛОНАСС. То же самое наджили Atlas Атлас ПРО. никак руки не дотянутся у меня до того, чтобы все это Почистить. Объем бардачка настолько маленький Что даже не помещается Кейс от GoPro Пороги в этих местах всегда грязные Если вот так вот сесть То все Уже испачкался Сейчас покажу сзади о, -о, -о, О, Коврики я поправляю чуть ли не после каждого пассажира То есть, когда они вот выходят То его, об, об него упираются вот, и стаскивают его И по после этого вот, под ковриком грязно Ну вот, тоже, да, э -э пороги грязные То есть пассажиры будут пачкаться О, все, испачкался и вот что мне делать с этим поручнем? <смех> мне нравится, что вот здесь вот, так сказать, алюминиевая вставка, а не глянец, на котором собирается пыль. Тоже хорошо, что здесь нет глянца, а кожа на ручке коробки передач. Здесь вот тоже не глянец, а вот вот эта вставка. О, здесь жестко. Ну, здесь что-то такое непонятное с фейковой просрочкой. Здесь... Ну то же самое. А, блин! Сперва подумал, что это типа нить, нет, на самом деле это фейк. О, ну здесь тут уже мягко и прострочка настоящая. Кнопка старт-стоп маленькая. Руль кожаный, маленький, мне показался. Регулируется по вылету. И наклону. Без подогрева руля. Есть несколько режимов. В соответствии с режимом вождения. Комфорт. Стандарт. Спортивный. Два дисплея. Цифровая приборная панель. экссенсорный экран с мультимедийной системой. Вот кнопка джили, можно отключить экран. я что-то не понял, а, все, вот э, в дневное время плохо видно, что причем подогрев сидений, только если в темное лучше будет видно. Э, здесь нету Apple CarPlay и Android Auto, есть э, э, дублирование э, на смартфоне через USB. Ой, вроде бы, а нет, что-то начало сиденье подогревать. Однозонный климат-контроль Кажется, вроде бы, двухзонный, но нет Кстати, не могу его никак настроить Вроде бы 20 холодно, делаешь 23 тоже 25 тоже холодно, 27 жарко Потом спускаюсь, вроде бы холодно, жарко Очень сложно настроить Подогрев форсунок стеклоомывателя Подогрев лобового стекла Также все это еще можно регулировать снизу, вот, крутилками Ну и кнопками Пам-пам-пам-пам-пам какой бы китайский автомобиль я не взял, у всех вот парящая консоль. И внизу еще есть ряд, но в данном автомобиле он очень маленький. Разъем USB, прикуриватель и еще там вот разъем USB. Безрамочное зеркало заднего вида с затемнением. Что это за свет? Не хватает очечника. Сажусь сам за собой. Ох, я кое-что испачкал Поэтому с этой и с другой стороны В этом месте грязно Еще и коврик стащил В ногах удобно По всей видимости вот из-за этой спинки То, что она вот с выемкой Подлокотника нет Подголовника Третьего подголовника тоже нет Ручка с микролифтом Крючок Еще крючок Регулировка ремня безопасности по высоте, подсветка, один разъем USB и карман. Кстати, также есть вот кармашки в э, передних сиденьях. По всей видимости, пассажир ждет меня. Я с линии-то вышел, но забыл выйти из приложения. Надеюсь, что через несколько часов меня не отправят спать. Здравствуйте. Фу, я свернул на электрический переул с грузинского вала. Нужно было вот так вот ехать. Пассажир уже вышел, пошел пешком. 8 баллов. Да, город стоит. 36 километров, 1 час 13 минут, тысяча четыреста семь рублей. Да. До этого пропустил заказ. Ну как вот вот работать вот так вот а с такими заказами? Это ладно, я еще вижу точку Б. Включен режим авто. Значок ближний. Габариты. Габариты. Ближний. Габариты ближний. О. Кайф 1.56. По-прежнему 8 баллов. За один заказ в этом тарифе 35 баллов. 6 апреля 10 тысяч 441 рубль 20 заказов. По Безналу 11 740 рублей, наличными 2049 рублей, расходы 3347 рублей. Комиссия Яндекса 22.6%, комиссия Парка 1.7%. Последний заказ... А, предпоследний заказ выполнил в Зеленоград, а последний в Одинцово. На линии находился 12 часов, утром и вечером по 6 часов. Пробег автомобиля 383 километра. Средний расход 8.6, это в режиме комфорт. Но если режим эко, то я думаю, что будет примерно на 1 литр меньше. На какую сумму заправился, сказать не могу, потому что я заправлялся несколько раз. Для того, чтобы мне остался бензин, только доехать до таксопарка, в который я сейчас направляюсь. На пути к нему покажу несколько камер и даже, возможно, доеду до площади трех вокзалов, а именно на Казанский вокзал, на котором водители каждый день получают штраф за высадку и посадку пассажиров. Для того, чтобы открыть дверь, ручку двери нужно потянуть на себя два раза. Ой... Как оно происходит, пассажир тянет, ой, ой, откройте дверь, а нужно еще раз, и все. Ого, я, я знаю откуда это, это вчера пассажир положил ногу на ногу. Вперед дороги нет, только назад, но заодно покажу камеру заднего вида. с динамической разметкой, которую можно отключить. Так выглядит режим комфорт. Эко, спорт, комфорт. В режиме эко, ну, Прям реально все очень происходит долго. А в режиме комфорт реально прям плюс-минус. Но если включить режим спорт, я же говорю, просто нереально реагирует. Все, все, пошел, просто пошел. Все, все, прям шлифует. Вообще просто нереально быстрый, резкий. Джили Кулрей, спасибо тебе за эти эмоции. Как же рулиться, а? Ну, просто, вот на изи. Если перестроиться из ряда в ряд, то... На месте разворачивается без каких-то лишних движений. Если нужно ну, развернуться, руль возвращается в сам нулевое положение. Шумоизоляция не самая плохая. Подвеска не мягкая, не жесткая, такая плотная. Переключает передачу без всяких толчков, рывков. Ну, ну все, вот пошел, а. И тормоза, кстати, тормоза очень хорошие. Все, вот-вот, тормозит. Я не знаю, что они с этим автомобилем сделали, что он настолько. Как я понял, китайцы купили у шведов концерн volvo ну и поставили управление шведа вот и получился такой крутой автомобиль на таком автомобиле я работать не хочу потому что он заставляет он заставляет сжать педаль газа Два ряда, один налево, другой направо. Но если я буду ехать а, по тому, которое налево, а мне нужно налево, то я буду ехать очень долго. Поэтому я еду вот по правому ряду аккуратно вот так вот. Оп. И на самом деле вот так вот по всей Москве я езжу, потому что поездка фиксированная, не по счетчику, а время деньги. Вот и приходится так ездить вон они там все стоят я, я, я, я сейчас там бы стоял бы в Москве очень много камер и их количество только увеличивается сейчас покажу камеру я не, несколько раз видел как водитель такси забирал пассажира вот с этой остановки наверху камера сейчас она как раз таки э, смотрит вот в ту сторону и вот знак до знака и после знака остановиться нельзя, не то что э, стоять, где а даже остановиться нельзя за это штраф 500 рублей очень часто на перестроениях стоит камера в спину сейчас я покажу одну из них очень важно не пересечь сплошную, то есть нужно перестроиться наверху камера стоит э, в спину, то есть очень важно перестроиться так, чтобы не наехать на сплошную. А то штраф будет 500 рублей. На самом деле, таких очень много мест, и новые водители как раз-таки получают штрафы за скорость очень часто, и вот за такие перестроения. Бывает, что они как бы не успевают перестроиться, и приходится наезжать на сплошную. Вот она сплошная, и вон там камера наверху. И также вот Камера тоже вон наверху Пока сплошная не закончится Перестраиваться нельзя Все, теперь Фью. Если над полосой А То есть над полосой Для общественного транспорта висит знак кирпича То водителю такси запрещается По нему продвигаться Садовое кольцо Земляной вал вот Наверху даже вот знак Под которым висел Знак кирпича Но я здесь на самом деле давно уже не был уже убрали. Как было хорошо по нему передвигаться, потому что здесь камеры не было. И я вот, пока все водители такси стояли, я мимо них проезжал. А, кстати, штраф за это 500 рублей. Наверху, надо мной, стоит камера Falcon Street. И вот вот эти все автомобили, припаркованные, могут, могут получить штраф, если они не оплатили парковку. Также водитель, который вот просто взял... вот. Сюда подъехал Вон он наверху Встал Для того, чтобы Пассажира дождаться Ну и соответственно может получить штраф Если он будет стоять больше 5 минут Справа от меня Казанский вокзал На котором очень важно Водителю такси высадить Или посадить пассажира в положенном месте Вон там стоит Сотрудник МАДИ Который фотографирует те автомобили Которые останавливаются в зоне действия знака бывает такое что здесь а здесь такой часто бывает когда пробка то есть очень много водителей а пассажиры не дожидаются либо подходят сами к автомобилю садятся либо выходят ну и в этот момент вот этот сотрудник мади фотографирует автомобиль вот знак вот наверху камера кстати, здесь а, стоянка до 5 минут. Сейчас вот встану я даже здесь. Очень интересно, подойдет он ко мне или нет. Но он пока занят, он там по телефону разговаривает. Ну, ну же, давай. Ладно, он занят. Перепад напряжения USB-1. Система отключена. Я поставил на зарядку батарейки от GoPro, не заряжается, но есть еще второй разъем USB. Покупать для такси Geely Cool Ray невыгодно, потому что его стоимость почти такая же, как Cherry Tiggo 7 Pro, HVL F7, возможно даже Geely Atlas Pro, но это не точно. Потому что эти автомобиль проходят в комфорте плюс, а этот в комфорте. Спасибо за просмотр. Всем желаю только позитивного настроения. А, еще. Открываю дверь. Но не переходит коробка передач из режима D в P. Но если отпустить педаль тормоза, все. Сдаю автомобиль и увидел, что на полке есть резинка с другой стороны тоже. Это, по всей видимости, что при движении, она, при движении автомобиля она не болталась. А еще хочу сделать Алексею рекламу. Я уже в этом парке беру автомобиль почти два месяца. И Алексей мой давний подписчик моего канала. И он меня сразу же узнал. И все это время помогает мне с автомобилями. Вот дал мне новый жили Кулерей. Сейчас вот выбираю Савел Джолион. И если вот ты в поиске автомобиля, то обращайся к Алексею. Номер телефона? 996-364-1676. Идем.